Итак, всем привет! Надеюсь, что все уже подключились. Меня зовут Евгения. Это моя дочь Таисия. И мы сегодня будем заниматься дома вместе с вами. Там очень важно находиться в физической форме, несмотря на временную да, такую самоизоляцию. Надеюсь, что она продлится не очень долго. Но пока. Исходим из того, что есть, и занимаемся обязательно взрослые и дети, привлекаем детей к тренировкам. Все упражнения можно выполнять в небольшом пространстве, да, как видите, мы это все выполняем дома в обычных условиях. И наша тренировка сегодняшняя начинается с разминки. Начинаем разминочку, мы побежали вперед, побежали назад, еще разок, вперед, назад. И начинаем с мячики, прыжочки вперед, 4-5 прыжочков назад, отлично, вперед, назад. Дальше берем мячик, можно любой, в нашем варианте это теннисный мячик, детям так интереснее, веселее. И начинаем двигаться приставным шагом, бросаем мячик друг к другу. веревочкой. Здорово. Мы немного размялись. Подняли пульс. И перешли к разминке суставов. Начинаем с вращения. Поволь. Два. Три. Четыре. Другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Вращение плечами. Раз, два. Три. Четыре. В обратную сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Вращение локтями. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. В кисть. Волна кистью. Угу. И плечики пошли. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще разок. Две ручки наверху и пошли в разные стороны. Одна ручка вперед, другая ручка назад. Три, четыре. В другую сторону. Раз. мелкую работу ног. Для этого нам потребуется несколько предметов, которые, в принципе, могут быть в нашем случае это вот такие вот для детей формочки, у кого-то это могут быть фишки, у кого-то пакеты с молоком, у кого-то там туалетных модов. В общем, не суть важно. Кого что есть, то и берем. Ставим на расстояние ну, примерно сантиметров 30 друг от друга. Да. Родитель показывает, ребенок за ним серию выполняет. Первое упражнение обрезаем веревочкой между фишечек. Да. Да, фишечки, если ребенок вдруг управляем, возвращаемся обратно и еще раз. Внимательно, мелкими шажочками. Да. И возвращаемся обратно. Следующее у нас упражнение. Это прыжочки на двух ножках. Поехали, прыгаем. Продолжаю я поправлю. Да, нормально. Еще разок поправлю, повторяю. Мы да, стараемся не топить, делаем мягко. Работаем на стопе. Теперь ножки вместе, ножки вроде. Ставим на ширину плитку. ножки поднимаем. Отлично. И вернулись. Теперь мы делаем пристальный шаг. Лихом вперед. И назад. Смотрим, естественно, по своему самочувствию, да? Кто более выносливый, может делать боли, больше повторов. Кто устает, еще раз в тессе, может делать перерывы между подходами. Все эти упражнения можно делать. Угу. Отлично. Следующее упражнение это у нас отбегание вокруг пещечки. Отбегаем по кругу. С подвижением вперед. Угу. Да. Отбегаем. Мы стараемся мелкими шажочками да, именно отбегать и перешагивать назад. Да. И в другую сторону отбегания. Угу, внимательно. Мелко -мелко с мелкой-мелкой шерточками работаем. Угу. Здорово. Да, и вернулась сюда обратно. Теперь стоим сбоку от фишечек. Следующее упражнение у нас два прыжочка вперед, один назад назад. Вдох, глубокий выдох. И теперь упражнение оно детям очень нравится. Да, в нашем случае фишечки разного цвета. Да, если у кого-то нет разного цвета, все стоит одного цвета, то можно называть по номерам. То есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Задача ребенка, родитель говорит, цвет или номер фишки, ребенок должен до этой фишечки добежать, коснуться ее ручкой, и вернуться обратно. Делаем первую серию. Бег к фишке лицом, от фишки спинкой. Угу. И, так, не, отзрать нельзя, только казаться Зеленая. Так, вернулись обратно. Оранжевая. Вернулись обратно. Голубая. 10-15 секунд отдыхает ребенок. Ну И родители тоже, естественно. Можно меняться. Раз делает родители, раз ребенок. Сейчас мы делаем точно так же. Да? То есть я тоже называю цвет, мне открыть не нужно. Но мы делаем боком. Да? то есть Мы встаем боком, фишечком, и мы кружи боком. Давай, можешь на мое место встать. И желтая. Ой, оранжевая. Желтой нет. Зеленая. Вернулась. Делаем. Давай, давай, давай, голубая. А, краткая, так, так быстрее, быстрее, ножки работают. Красная, личная, голубая. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Сиреневая. Эть, красная, красная, белая. Давай, давай не ленимся. Да, не один большой шаг отбежим, а зеленая. Вернулись и пауза. Пауза, пауза отдыхаем. Здорово. Умничка, да, опять. Обязательно ребенка поддерживаем, подбадриваем, хвалим. Да, это очень важно, даже если что-то не получается, все это с позитивом, с улыбкой, чтобы дети получали удовольствие от тренировок. Да, и чувствовали, что они молодцы, стараются, чтобы уничка. И последнюю серию вот этого упражнения мы делаем. Ту фишку, которую вот Света я называю, ну или номер, да, как у кого. Мы ее берем и ставим на базу, базу у нас, да, где-то за первой фишечкой сиреневый. Так, голубая. Собираем. И кладем оранжевая. И кладем зеленая. Белая. Белая, красная. И фиолетовая. Молодец, все фишки собрала. Это очень здорово. молочинка эти упражнение можно выполнять также на время. Да, вот последние с фишками. Как челночный век такой, получается, можно засекать время, за сколько у ребенка получается собрать, например, все фишки. И потом точно так же засекать, за сколько можно фишки разложить. А мы сейчас после координационной работы на ноги переходим к плесику и спинки. Для детей важно... Не очень большую часть силовой подготовки В тренировке включать да? Поэтому мы обязательно смотрим по возрасту ребенка По тому, насколько он справляется с нагрузкой То есть силовыми упражнениями Стараемся не переусердствовать Но тем не менее спинку и прессик Обязательно подкачать Это всегда очень полезно поэтому Ложимся на спинку угу. да. Первое упражнение Коленочки чуть согнуты Ножки вместе, ручки за головой И мы делаем подъемчики коленами Раз, два. Опять же смотрим по ребенку. Кто-то может сделать в подходе 20 повторений. Кто-то может делать 10. Смотрим, насколько справляется. 6, 7. Ручки шире. Восемь. Девять. Десять. Еще два раза. Одиннадцать умничка. Выдох. 12. И переворачиваемся на животик. Переворачиваемся на животик, ручки за голову и делаем на спинку подъема. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. плавцы и мы плывем вот так Поднимаешь ножки сначала на высокий угол на 90 градусов, прямо наверх. Ровненько держим, я считаю, до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь опускаешь ножки на середину. Вот так, это уже сложнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, отдыхаем паузу смотрим по ребенку, нам уже этого достаточно, ну молодец, давай пять, красоточка, переворачиваемся снова на животик, Заметьте мы чередуем серии, мы не даем, да, взрослые часто делают упражнения, э, э, 5 там, допустим, подходов подряд на пресс, потом 5 подходов подряд на спину, в с детьми лучше чередовать пресс, спина, да, чтобы не было такой большой нагрузки, отлично, теперь на спинку, мы делаем упражнение ручки прямые впереди, вот так делаем, да, и ножки точно так же. Отлично, как ножницы такие мы делаем. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Еще десять раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Достаточно. Нам достаточно. Теперь мы делаем с тобой 10 отжиманий, 2 серии. Вот тоже будет для тебя достаточно. Да, ложимся на животик. Угу, сбоку откроется. отдыха 4 ручки бросили усталость сбросили с ручек дышали и вторую серию заключительным на отжимания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 умница и последнее упражнение силовой части тренировки это мы делаем второй серии. на большой территории. Но здесь особо такой возможности нет дома. Бегать вперед-назад детям скучно. Поэтому мы поступаем к растяжечке. Начинаем с наклончиков. Можно чуть-чуть придавливать, не сильно. У нас нет задачи гимнастов поступать ни у кого-у кого. У кого. Хорошая растяжка может побольше делать. Серединки между ног. Давай, давай, тяни, тянись пальчиками вперед. Тянись, тянись пальчиками туда прям. Вот так. Комнится, как вот хочет тут достать. Давай, давай, давай, давай. Молодец. Теперь ножки, как бабочка, складываем. Раз, два. И тоже поехали на кончики. Два, три, четыре. Теперь одна ножка впереди, другая ножка сзади, в коленочки угибаем. Ага. И вперед тянемся. Три, четыре, стоп, еще, так, О, здорово. Угу. И поменяем. Достаточно, встаешь угу. и рукоточек сюда тянем. Вот, до повернемся. Да, у нас растяжка как бы не самое сильное звено, но стараемся, работаем над этим. А, тут уже на носочке пополз. <laughs> да, и можно замочек взять, руки замочек, смотри, как делаем. Вот. Так. Нет. Давай, давай, давай, достаем, достаем, достаем, молодчинка. И поменяли руки на замочке. Ммм. Угу. Дорво, давай-давай-давай пальчиками тянемся, тянемся, тянемся. Тянемся. Молодец. Теперь ручки вот так вот взяла, переплела сзади. И наклоняемся вниз переплетенными ручками. Вот, молодец, давай-давай. Угу. И ручки сбросили, потянулись пальчиком. Расслаблены, уже без рывочков. Просто спокойненько потянулись. Вот, молодец. Отлично. Ну что, для первого занятия с нами достаточно. Вполне хватит. Ждем всех завтра. Подключайтесь, будет интересно. Будем вместе тренироваться. Может еще и в теннис потихоньку все вместе начнем вместе с нами играть. Вот, что Мы вообще этим активно занимаемся. Все, всем пока, всех обнимаю, не скучайте дома, тренируйтесь, пока-пока.